Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую несложную выполнение, красивую резиночку, состоящую из вогнутых столбиков изнаночных петелек и рельефных столбиков из вытянутых петелек. Состоит резиночка всего лишь из чередования двух рядочков. Вот несложное выполнение, причем можно украсить любое вязаное изделие, начиная от кардигана, возможно какие-то манжеты, либо же это может быть вы захотите оформить аксессуары, носочки, шапочки в начале вязания. То есть благодаря своей внутренней ровной поверхности красивой, гладкой, то в принципе будет удобно достаточно в носке. При этом она хорошо держит форму, красивая на вид и несложное выполнение. Я надеюсь, что вам интересно, конечно же присоединяйтесь, не забудьте лайкнуть и давайте свяжем с вами вместе. Для начала нам нужно набрать число петель кратное 3, плюс 2 кромочные, то есть я набрала 30 петелек, они делятся на 3, отлично, и плюс 2 кромочные, 32 петли. Достаем свободную спицу и начинаем вязать первый ряд. Первый ряд у нас очень простой. Первую петлю, кромочную, я всегда буду снимать непровязанной. Затем чередуем 2 изнаночные, 1, 2, 1 лицевая, 2 изнаночные, 1, 2, 1 лицевая, 2 изнаночные, 1 лицевая и так далее. 1, 2 изнаночная, 1 лицевая, 2 изнаночные, 1 лицевая. В конце ряда 2 изнаночные, 1 лицевая и кромочная петля последняя, изнаночная. Поворачиваем на второй ряд. Второй ряд мы также вяжем по рисунку, сформированному в первом ряду. Кромочную снимаем непровязанной. Далее у нас идет 1 изнаночная. Так и вяжем 1 изнаночная. Далее у нас идут 2 лицевые. 2 лицевые я вяжу за дальние стеночки, для того, чтобы они не были у нас перекрученные. Далее повторяю. 1 изнаночная 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые. В конце ряда 2 лицевые и кромочная, изнаночная. Поворачиваем на третий ряд. Кромочную снимаем непровязанной. Далее вяжем 2 изнаночные над двумя изнаночными предыдущего ряда. Далее отчитываем 4 петли. Первая лицевая, далее 2 изнаночные, это 3 петли, и четвертая петля лицевая. И заводим спицу между 4 и 5 петлей, то есть после лицевой второй и перед вот этими двумя изнаночными. Заводим спицу, захватываем рабочую ниточку и как бы вывязываем лицевую, но ну, между петелек и хорошо вытягиваем ее. Далее вяжем нашу лицевую ближайшую, снимаем петельку. И переодеваем ее, как бы разворачивая на эту лицевую. То есть натянутая петелька у нас вытянутая между 4 и 5 петлей, переодетая на провязанную лицевую петлю. Далее по рисунку у нас идут 2 изнаночные. Так и вяжем 2 изнаночные. И 1 лицевая. То есть мы вытянули петельку и одели ее на лицевую. Получилась вот такая вытянутая петля. Далее повторяем. У нас идут 2 изнаночные, так и вяжем 2 изнаночные. Отсчитываем 4 петли. 1, 2, 3, 4. И между 4 и 5 петлей вытаскиваем лицевую как бы, петельку, вытянутую, и дальше вяжем лицевую первую ближайшую петлю. Переодеваем на лицевую вытянутую петельку, как бы разворачивая ее, одеваем на лицевую Дальше у нас идут 2 изнаночные, так и вяжем 2 изнаночные и 1 лицевая. Снова повторяем 2 изнаночные, отчитываем 4 петельки, 1, 2, 3, 4, между 4 и 5 вытаскиваем вытянутую петлю, далее вяжем лицевую, на нее переодеваем вытянутую петлю, разворачивая, далее у нас идут 2 изнаночные и Лицевая. Теперь снова 2 изнаночные. Отсчитываем 4 петельки. 1, 2, 3, 4. Между 4 и 5 вытягиваем петельку. Вяжем лицевую петлю. На нее переодеваем, поворачивая вытянутую петлю. 2 изнаночные. И лицевая. Снова 2 изнаночные. Отсчитываем 4 петельки, у нас уже идут между предпоследней и последней петлей. Вытянутая петелька, далее вяжем лицевую петлю, на нее переодеваем вытянутую петлю, поворачивая. Довязываем до конца ряда 2 изнаночные, 1 лицевая и кромочная петля, изнаночная. Поворачиваем на изнаночный четвертый ряд и вяжем все по рисунку. Кромочную снимаем. Далее у нас идет изнаночная. Так и вяжем изнаночную. 2 лицевые. Над двумя лицевыми вяжем лицевые 2. Снова петля изнаночная. 2 лицевые. 1 петля изнаночная. 2 лицевые. 1 изнаночная. То есть по рисунку сформированным в предыдущем ряду. Снова 2 лицевые. 1 изнаночная. 2 лицевые, 1 изнаночная. Вот так вот. Продолжаем до конца ряда. В конце четвертого ряда 2 лицевые и кромочная петля, изнаночная. И разворачиваем на пятый ряд. Он у нас, как вы видите, лицевой и будем повторять с третьего ряда. То есть, как вязали третий ряд. Первую кромочную снимаем. Далее вяжем 2 изнаночные. Один, два. Отсчитываем 4 петельки. 1, 2, 3, 4. Между 4 и 5 вытягиваем вытянутую петлю. Далее вяжем лицевую и на нее переодеваем эту вытянутую петельку, поворачивая. Далее 2 изнаночные и 1 лицевая. Повторяем. 2 изнаночные. Между 4 и 5 вытаскиваем вытянутую петлю. Лицевая. На нее переодеваем эту вытянутую петлю. И далее 2 изнаночные, 1 лицевая. Снова 2 изнаночные. Вытягиваем петлю между 4 и 5 петелькой. Вяжем лицевую. На нее переодеваем вытянутую петлю, поворачивая. 2 изнаночные и лицевая. Снова 2 изнаночные. Вытягиваем петельку между 4 и 5 петлей. Вяжем 1 лицевая. Поворачивая на нее, одеваем вытянутую петлю. Далее 2 изнаночные и лицевая. И последний раз 2 изнаночные. Вытаскиваем вытянутую петлю между последней и предпоследней петлей. Вяжем первую лицевую петлю. На нее переодеваем вытянутую петлю поворачивая. И до конца ряда у нас остается 2 изнаночные. Лицевая и кромочная петля изнаночная. Как вы видите, весь пятый ряд мы с вами связали как и вязали третий ряд. Далее шестой ряд мы свяжем как четвертый по рисунку. Кромочную снимаем. Далее у нас идет изнаночная. Так и вяжем изнаночную. Далее две лицевые. Так и вяжем две лицевые. Изнаночная. Две лицевые. Изнаночная. Две лицевые изнаночная то есть до конца ряда мы смотрим какие у нас петельки провязанные были так и вяжем чередуя изнаночная 2 лицевые опять изнаночная 2 лицевые кромочная петля последняя у нас изнаночная довязав до конца шестой ряд мы снова будем вязать седьмой ряд как третий то есть третий и четвертый ряд у нас будет повторяться Нужное количество нам раз, сколько вам нужно провязать высоту данного узора. И так и продолжаете в лицевых рядах вытягивать петельки, в изнаночных рядах провязывать по рисунку. И получится вот такая красивая, замечательная резиночка. Я надеюсь, что вам осталось все понятно, понравилось. Не забудьте лайкнуть. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Всем хорошего настроения, ровных петель. Пока-пока!